такие не снились. А ты ведь любишь механику, бам, да? Они не бьют пока. блин. Ну блин, потолок классный. Вообще потолок, смотри какой офигенный. Это центральный детский мир. Это мы в центральном детском мире с Конором. Ну конечно не все. Мы вообще пойдем сегодня на этот кашов. Мы вообще на арбаться собирались. в Москву сити ехать. В Москву сити нам ехать, Конор. Москву Сити. Да. Позже. Нам уже Москву-Сити мы хотели. Мы вообще сегодня. Блин, мы столько всего потеряли сегодня днем, к сожалению. Можно. Мы думали, что это детский мир, а это не детский мир. Да, вообще, представляете, это просто, да? Детский да? да. Мне нравится оформление. Да. Очень классно. Я увидел трансформеров мне уже достаточно. То есть, как? Да. прием прием Что, у меня здесь не работает? Смотри, да, какие фигурки офигенные. Хищники. Держь. Хищники. Хищники. Прикольненько. Хищники. Много хищников. Прикольненько, детские. До детского мира мы дошли, кстати, но нам сказали, что это не детский мир, это просто центральный детский магазин. Просто пять этажей, и в каждом, в каждом прям просто отдел игрушек. Это здание напоминает мне каскад, то есть там, в принципе, все оснащено так же, но только если бы вместо, блин, одежды, обуви, все было забито игрушками. Просто вот каскад. Еще и пятиэтажный. Не, просто тут еще, блин, вот реально на Атлантиду похоже. Это детский мир. Центральный мир. Это не детский мир. Тут даже названия нету. Да почему он, Бля. Тут Там было название. Там было название пешком. А вон там, короче, вон там. Там это. Долетела я прекрасно. Туда иди, блин, нам через дорогу. А, ты меня пускаешь вниз, ладно. Я тебя толкаю специально туда. Так, мы, мы идем по Москве, по Москве. Так, была, а, на да, вот Арбат или вот в Детский я мир, бы, не, я не знаю, бы. там была Красная площадь, но ну, мы ее уже давно прошли, а, сейчас мы идем, ну, в, общем, в общем, просто идем, вот. гуляем ночью по Москве, ночью она очень красива, как бы прям холодно, правда, сейчас в Москве, но, но, знаете, вот холодно в Москве, но оно не ощущается, на самом деле. Ты идешь по городу, ты yes. думаешь, что, это, что... Сегодня? Сегодня мы поехали, сегодня. Сегодня Москв... поехали в Москву в Сиди. Поедем сегодня Дима, в Сиди? Ну, ну вообще и так в Москве как бы. А, ну да. Давай, <ш states> Варь, все, я, короче. Как, в отпуск? У меня в 10 числа. И думаю, ну, приеду. Как-нибудь. Вот. Меня... Так, ну мы идем в Москве. Идем мы такие в Москве. Я иду за Конором. Смотри, какую я плюю, блядь, так. Конор сегодня сделал свой прямой эфир? Я уже согласилась реально на два денька да, да, а так, можно сказать, я все-таки. А я один денек надо. Блин, ну чем, я... Чем? ничего. Я снимаю. Куда мы? Ну, смотри, мы смотри. Идем к кому-то там красивому зданию. Оно мне очень нравится. Давай к нему пойдем. Прогулявшись там и выйдя, надеявшись, что мы выйдем у Арбата, <смех> мы дошли до какой-то конечной остановки, и нам тут и сказали тоже, типа, вообще-то тут Арбат далеко, вам лучше проехать на метро. Класс! <смех> мы специально шли от Красной площади, чтобы сэкономить там, потому что две станции метро всего лишь надо было. Но так как мы пошли не туда, ну ок. Мы пошли на станцию метро, и мы сели туда все-таки, доехали до Арбата. Мы едем в метро. Mm -hmm. <laughs> метро. Такая глубокая. Вот здесь вот в Питере. Да, да очень глубокая. Да. Там не грей. какая станция? Есть. Китай город, кажется. Китай город, да. Это Китай город. Дима, доберемся. Он <laughs> вот на, да, блин, станция. Вообще какая Я уже даже забыла, какая. Сейчас посмотрим по ветке, давай. Типа, я смонтирую А я тебя засняла <свец> с, ним <разговаривала>. <свец> с ним через камеру Да Другой не шевелится <свец> и говорить то что типа мне нужны люди для видеоклипа клипа пожалуйста отзовитесь и такой подходит пару людей ко мне вот этих домах офигенно жить хотя видишь обычные панельки их украсили выходишь на балкон а там все мигает и в клубе раи увидишь розовенькие эти пойдем дальше такого нет. Комольские Почти. Подожди. Вот тут аптека. Как мою дочь зовут по вашему сленгу, твоя мама пишет. Конор? Напиши телефон Конор. Конор? Хочу отправлять? Да. Конор, Конор ты. Когда Киберлайфа э, лучше в русском варианте. Кто это такое? Смотри, Стивен Пауэль. А, не знаю такого. Это фигурка. создатель. У нас его закрыли давно. old да. Он кем-то влюблен, и живет. Он же не влюблен, и спасен. Он влюбился в тебя, и спасен. Восьмой улица девятьсотом Переход на кольцевую и арбатскую Аккурскую линию, выход Киевскому вокзалу и аэроэкспрессом в аэропорт Внуково. The next station is Мы хотя бы попали посажали. на новый вагон, это по да. держитесь за корочки. темненько, прогулялись по Арбату, там все шикарно ночью было, как бы кто сомневался. мы обошли улицу все обошли, и мы пошли по старому Арбату назад поехали на метро, и оказались наконец-то дома, ноги болели но мы понимали, что на следующий день Комикон, и мы должны быть в здоровом духе, постоянно кушали в КФС, там какую-то кафешку интересную нашла возле дома, типа столовой Насчет KFC, кстати, вечером после охотного ряда мы пошли туда. Меня толкнул э, чернокожий человек. А, как бы, я ничего против не имею. Я такая, а, ну, окей, окей. Он прошел куда-то вперед меня, сел за какой-то столик. Такая, ну, ну, ладно. Короче, смысл в том, что он постоянно толкался. Ладно, он только меня толкнул Там на входе, короче, уборщица вот рядом со мной стояла Там что-то там подметала Она была казашкой И, короче, этот чернокожий подошел обратно к кассе Что-то там забирать Он толкнул казашку И, господи, это просто выглядел как какой-то анекдот Я такая русская сижу, типа, ну ладно И слушаю срач между казашкой и чернокожим <смех> Камский сидел напротив меня И она наблюдала всю ситуацию и она такая думала, типа, ни хера Это первая, наверное, ситуация, где русская так спокойная Ну, <смех> мне-то что а, В общем, следующий день, Камикон